И кем я тут один выпердыш фото своего члена прислал? И что ты ему ответила? Я написала, это что, весь?